Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиала во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовые аппараты «Ватор-7.2» и прием товаров на склад. Для приемки товара на склад на кассовом аппарате «Ватор-7.2» необходимо войти в товары, выбрать приемку и переоценку, приемка товара, выбрать из списка необходимый товар для приемки, ввести закупочную стоимость и количество,